список, или куда-то не идут. Северная является, что это наша э, область. Никаких отменок как передвижений, как это делается между Северной и Южной Кипром. Там делать не нужно. И ничего не бойтесь, езжайте, отдыхайте, самое лучшее место на Земле. м mm -hmm. so I think Наш день точно не будет. Наречи это заплатили. Украина отряхнула было молчанием студии ток-шоу, на них рассчитались. Да, ребята перебошили. Но ведь жертвы это же не а значит и бородистые враги народа. Политики тем временем уже приступили к попытке оправдать бойцов шарнада. Я сказал бы. Я сказал бы, что мы видим политику оправданную на артистичном. и вообще предприниматель, инвестор может пройти на то, чтобы а, а, как бы уменьшить а, свою инвестиционную составляющую а, на 25, там, 30 или даже 15 процентов. А, поэтому у нее не получится вот эта так называемый реструктуризация долга. И программа надо будет объявлять конечно дефолт? уже звучит специальный у нас, конечно, растут различные салаты, есть пекинская капуста, наркотики. Это на тему, короче, подоконники и выборки. Вот и все, and sure. творческих интендентов и охраняем платы глобатов, лидируют сюда, после того, как завала ИГПТ из всех стран да, выше Вашаковского договора. Конечно, с таким соседством. по году чуть более сотен деклараций, то это практически все затраты по вот этой работе нужно умножить на два. И в деньгах, и в людях. где 10-15 все нормально, не то вот там по нужно, что мы уже Но не только по зависит судьба, потому что самых самый крупный, самый дорог ответствия и оставлять черепу, ферку и слить не напрямую в Россию, а вольными путями, которые повышают и цену, и риск, что крупный фортажа. Но выбирать не приходится. Украина товар на границе не принимает и называет центробандой. Тяжко. Тяжко не обидно. Один. Обидно, потому что из-за какого веков а, помню сейчас пацанал за да, родители возили. В России, несмотря на все давление и запрет выезда на Украину, стоят очереди на обучение и обмен в То ты Надо сил Но вам Еест будет создавать тот, с чем -то играть, бороться. Он будет для Свободы слова. Нет, 24 на машину в должно для На этой главный that coffee ir a su hermano. O de